Я приветствую тебя на своем канале. Если ты нашел это видео на просторах интернета, то значит оно не просто так попало на твои глаза. Сегодняшняя тема расклада так, звучит так. Какой будет это осень? Будет всего 4 варианта. Все тайм-коды будут указаны ниже. Если не хочешь ждать, можешь пролистать дальше, соответственно... Нажать на интересующийся вариант и прослушать. А мы начинаем. Итак, первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. Четвертый вариант. Немножко подождем. Какая карта тебе попалась на глаза, ты Вы выбираете. Кто не успел может поставить на паузу, а мы начинаем. Итак, первый вариант, единички, ваш вариант. Итак, что-то вы находитесь в какой-то хандре, да, ничего не хочется делать, все как-то вас угнетает, Это что называется настроение настроение такое, знаете апатии, какой-то депрессии что-то резко навалилось я бы не сказала, что вы пребывали до этого до ну, выступления осени в, в том же состоянии как-то ну по летнему себя чувствовали тут резко холода настали и как-то тоже скукожились вместе зеленый. Так, ну давайте посмотрим, что у вас в ближайшее время получается Так, этот расклад как для девушек, так и для юношей тут как бы разницы особо никакой нету. Просто я, наверное, буду ориентироваться на девушек. Мужчины, если вы смотрите, то как бы на себя склоняйте. То есть, ну, у вас э, сразу могу сказать, что осень будет достаточно э, достаточно полна на события, на события какого характера. Ну, я бы не сказала, что это негативные характеры э, вот этих ситуаций, да, но э, это какие-то испытания у вас ну, ждут, вас испытания однозначно. И как вы их проявите, да, в зависимости от того, как вы себя поведете, насколько рационально вы будете действовать. А оттуда будет в итоге результат положительный, соответственно, либо отрицательный, да. Вам нужно будет очень сильно работать в, в этот период. У вас не будет времени для того, чтобы отдохнуть, как-то развеяться, посидеть с чайком там, да, в плед, в, с пледом. И книжечкой тут э, однозначно у вас у вас ждет э, либо вы будете смотрите учебный год начался да вы будете чему-то новому обучаться если вы решили э, поменять род деятельности какой-то да то вам нужно глобально изучить этот вопрос да м в чем-то вы будете развиваться у вас нет тут ни минуты свободы. вот это точно могу вам сказать но если вы, вернее не если, а как только вы освоитесь в том, чем вы занимаетесь, да, поймете риторику, да, каких-то, ну, действий, да, то у вас все, в принципе, нормально будет. Я не вижу, что здесь какой-то негатив прям такой... Я, скажу, скорее скажу так, охарактеризую это тем, что без труда не выловишь рыбки из пруда. Вот и все, в принципе. Ну и награда вас ждет соответствующая, так что я не стала унывать на вашем месте. Да. Давайте еще посмотрим. Что ждет ядничек? Смотрите, по поводу работы, как, а, а, кого интересует, вот, кто там сменил работу, да, или вышел из отпуска. А, есть некий момент такой, сплетен, пересуд за вашей спиной, да, не обращайте лишний раз на это внимание, не, вы, не выискивайте вот этот, да, источник засловий, просто как бы живите дальше занимайтесь своим делом, тот, кто распространяет эти слухи, как бы там тоже, как бы объяснить, надолго не задержится в вашем коллективе. В любом случае, у вас нет причин, вас нет причин для беспокойства, потому что ну, в коллективе вы себя достаточно хорошо зарекомендовали или зарекомендуете на момент вот осени, да, на что мы гадаем на этот период. И, соответственно, никто не будет этим пересуном верить. Человек, который там начнет трепать языком, да, хорошо не закончит в этом плане. И у многих есть осенью возможность встретить какого-то порядочного, хорошего, хорошо подходящего вам партнера да, противоположного пола если у вас такого нету да, в данный период. Но если он у вас уже есть, у вас все прекрасно, так и будет осенью продолжаться. Э, несмотря ни на какие там возможные э, спорные моменты, вы, вы найдете как бы, ключ, вы выясните причину, вы обговорите это все со своим партнером. У вас не будет никаких проблем в том, чтобы решить все насущные вопросы между собой, да, единственное, ну, полениться, конечно, вам захочется однозначно, да, в зоне комфорта побыть, но это все нужно делать в меру, поддержка у вас есть, да, вот тут я вижу поддержку либо какого-то близкого человека, либо, ну, вашего партнера, супруга, не знаю, супруги, там, девушки, парни или там друга, в общем, понимаете, о чем я говорю, да? И с деньгами, ну, в начале, как бы, сезона деньги есть, но небольшие, скажем так, да? Но в ваших же возможностях и интересах этот вопрос, как бы, закрыть. В том плане, что увеличить свой доход. У вас такая, как бы, возможность предоставиться, и не одна, возможно, так я бы писала. Какие еще у вас перемены осенью ждут? Сразу хотелось бы сказать, что вам нужно беречь свое здоровье и своего любимого человека. Все-таки гуляют вирусы как обычно, да, в этот сезон, и нужно теплее одеваться, да, как-то попробуйте избавиться от вредных привычек, или хотя бы уменьшите, как бы, количество потребляемого, я не знаю, алкоголя или сигаретного дыма, да, дыма, да, вот. Запаситесь какими-то витаминами, пройдите обследование. Есть э, нарекания по этому поводу, потому что э, это связано не с тем, что как бы, вы там себя запустили или запустите, а просто вот обстоятельства так сложатся, и вам нужно вот этот момент перебдеть, что называется. И... Опять-таки тему отношений вижу. Вам бы, знаете, при каких-то спорных моментах я бы вам посоветовала идти на перемирие, да, если какие-то ссоры у вас происходят с близкими людьми. То есть первым идти навстречу, да, разрешение конфликта. Потому что, ну, чтобы это не затягивать, понимаете? Вот. Ну вот, да. Терпение, труд, все, перетрут. На этом я первый вариант с вами прощаюсь. И мы переходим ко второму варианту. Сейчас я картишки соберу. Подождите немного. Первый вариант, да, он такой трудоголический, я так назвала, вот охарактеризовала. Второй вариант, я вас приветствую раз, подождите, я перемешаю пожалуйста. так, второй вот вариант ярофант так ну, если не притягивать за уши и лезть глубоко в эзотерику то э, можно сказать о том, что а люди, выбравшие второй вариант, будут тоже углубленно заниматься самообразованием достаточно глубоко. Это, возможно, студенты какие-то выбрали этот вариант, студентки, да, люди, которые решили обучаться чему-то новому, со стремлением, да, к саморазвитию. Или вы решили... И нашли для себя какое-то новое, новое хобби, в котором хотелось бы э, развиваться, обучаться, что-то, э, что-то ну, что такое, к чему у вас раньше э, не было да, стремлений, вы вообще не видели, да, себя в каком-либо деле, да, но вот на данный момент решили себя в этом как-то познать, типа, ваше это или нет. Но это очень-очень хорошо, попально, я бы даже сказала. Хорошо, давайте посмотрим, что вас ждет этой осенью. Очень много карты говорят про деньги, я буду читать это как то, что именно то дело, то обучение, то направление, в котором вы решили развиваться, требует ну, достаточно серьезных вложений, как и финансовых, так и ну, каких-либо других ресурсов, например, ваше время. Да. И не все будет от вас зависеть, да? Будут какие-то обстоятельства, например, люди, которые будут вас обучать, да? Или там курсы, которые вы для себя изберете, да? В общем, будут какие-то обстоятельства, от которых будет зависеть ваш рост. Конечно, несмотря ни на что, вы будете достаточно быстро развиваться, потому что у вас, видите, по королю жезлов у вас очень, в вас горит огонь, желание каких-то познаний. И, в принципе, даже если вы на данный момент не видите да, у себя каких-либо ресурсов для того, чтобы учаться, вы можете сильно не переживать об этом, потому что, ну... Король пентаклей Говорит о том, что у вас эти средства К тому моменту они будут То есть От вас нужно лишь вот это рвение Обучение да? И все в принципе Никаких больше Преград перед вами не будут стоять Так Что еще вас ждет в ближайшее время закончится какая-то продолжительная вот какая-то неприятная ситуация возможно для вас да где вы почувствовали себя жертвой или оклевещенным каким-то человеком человеком который несправедливо осудили правда восторжествует скажем так вы продолжите развиваться никаких как бы, проблем ну, в дальнейшем это вам не доставит можете как бы не сомневаться в этом плане а человек который вас э -э, в эту стагнацию ввел, как бы сам э -э, то есть чаша опрокинется соответственно весов и соответственно он как бы познает на себе каково это кого интересовал какой-то конфликт затяжной некрасивая ситуация, да, за спиной, все разрешится в вашу пользу. Даже если вы особо не заметите, до вас дойдут слухи, новости о том, что правда восторжествовала, все-все поняли, как бы, да. И вы ни в чем не виноваты. Вы там правильно какую-то критику возможно, себе позволили и все остальное. Да? Ну, сделали то, за что вас ругали. На самом деле, правильно и вовремя. еще я могу сказать? Есть какие-то ваши неверные шаги, да, то есть это, ну, скажем так, из разряда поддался искушению, да, и наворотил дело, да, там, где, в принципе, все нормально было. Допустим, пошел туда, куда, не знаю, с двух тобарах-то тебя позвали. Допустим, провести там, время, но у тебя было запланировано одно, тут как бы тебя резко выдергивают, и ты соглашаешься, хотя ты знаешь, что тебе как бы это не особо нужно сейчас. Вот такие моменты вы, вы чувствовать о них будете. Старайтесь в такие, в такие ситуации не попадать, вот, понимаете? отказывайтесь от этого. Лучше тише, дальше будешь. Или как-то там так вроде говорилось. Потому что потом это лишние вот эти траты, они вам потом аукнутся. Понимаете? И особенно вот этот момент касается тех людей, которые вот и до Городии, да приехали, студенты учиться. В большой город за вас очень сильно будет семья ваша переживать, поэтому э, старайтесь не ограждаться, да, вот вы новую территорию приехали, там, осваивайтесь и э, элементарно даже там родителям не звоните, да, потому что там э, типа нету времени. Старайтесь э, общаться, ну, правда, потому что вот этот вот ваш... Э, Ваше вот это дистанцирование, оно очень сильно и пагубно повлияет на дальнейшие события, если вы вот так вот, лучше спросите совета, надо оно вам, не надо, там, как бы, да, если вас кто-то куда-то позвал отдохнуть, потому что, ну, вы, как бы, тут будете один на новой территории, даже если там какие-то родственники или там знакомые у вас есть, тем не менее, это не совсем то сами должны понимать. И нужно, как бы, контакт с близкими людьми поддерживать, да, чтобы не попасть в какие-то ситуации. Еще что ждет? Булочек. Вы найдете себя в этом занятии, да, которое вот вы сейчас загадывали, загадывали ну, вот, интересовались, да, вот куда вам пойти развиваться, да? Это ваше, но не стоит, как бы, да, легкомысленно к этому относиться. Даже если у вас это все идет достаточно гладко и планомерно, да, не ленитесь там, сделайте чуть больше вам это поможет. Очень много старших арканов вышло. Вот не могу не затронуть момент эзотерический, да. А, ну, потому что разные люди смотреть будут, чтобы по чуть-чуть, но каждому какая-то информация дошла, да. А, смотрите, а тут про, если эзотерику говорить, то у вас тут какие-то способности есть для того, чтобы развиваться, опять же, да, в этом ключи, а, будут у вас испытания. Да, и опять же, если с, ситуацию до этого а, к этому, к эзотерике прикреплять, то это можно охарактеризовать как какие-то пересуды за вашей спиной, там, да, возможно, какие-то работы, да, не знаю, там. Просовки, всякие вот такие вещи, подклады. Ну, кто, кто развивается в этой сфере, он как бы знает, о чем я сейчас говорю. Я просто не хочу сейчас углубляться в это все. Просто я вам хочу что сказать, что у вас все нормально будет, что вы в этом разовьетесь но не надо себе ставить на пьедестал того, что вы вправе там судить. Как бы да, не, ну в своем праве это вы, конечно, в любом случае будете, но имеется в виду, что не нужно так а, из-за вот этой вот одной ситуации, ну двух-трех условно, да, неприятных, как бы воспринимать мир именно в, черн в черных тонах, да. Не все люди хреновые и не, не каждый второй на вас лепит что-то. Просто успокойтесь в этом плане внутри себя и станьте немножко проще, потому что, ну, вы как бы сами себя в тупик таким образом загоните, если вы дальше будете продолжать в каждом человеке э подозревать, да, какого-то своего урага, ой, О, у вас все шикарно. Вот карта влюбленной вышла. У вас в доме благодать. Вы уже все почистили, все, что можно. Все, что нужно и не нужно. У вас просто, ну, ваш дом — это ваша крепость. И просто, ну, бдите, да, дальше, как бы, чтобы за ваши границы не заступали. Но не надо форпост там ставить, да, у вас. там, Чуть ли не этого. С пушками, с пулеметами, со всеми делами. Да? Станьте немножко попроще. На защиту поставили. Она, она вам сигнализирует в любом случае, как она сработала. Так что вот так вот. На втором варианте я заканчиваю. Спасибо всем, кто прислушался Я надеюсь, кто-то что-то для себя услышал. Эзотерики у нас везде. Ну, а что я могу сказать? Если даже канал с раскладами. <с в любом случае, кто-то когда-то засталкивался, а кто-то и работает в этом направлении. Поэтому, ну, тут, тут уж никуда без этого. Поэтому... Двоечки, спасибо. А мы продолжаем дальше. Тройки я вас Приветствую. У меня, кстати, на втором варианте телефон начал очень сильно глючить, поэтому мне пришлось прерваться, разобраться там, и потом уже приступать заново этот расклад. Ну, в смысле, продолжать этот расклад. Ладно, троечки, я вас приветствую. Так. Паш Пентакли. У вас очень хорошие какие-то ожидания насчет предстоящего Ой, извиняюсь. Предстоящего времени. И сезон это наверное те кто живали очень любит эту осень этот сезон да а -а -а -а. ждете каких-то вестей благих какие-то ожидания у вас насчет этой осени? я повторяюсь чем интересно не связаны Строчки, штрочки, что вас ждет? Не знаю, знаете, у меня прям такое четкое ощущение, да, по этим картам, что вы прямо копите, копите свои ресурсы для какого-то шага серьезного. И у вас возникают сложности на пути к этому. Уже достаточно давно. Какой-то волевой шаг вы хотите сделать. Что-то поменять в своей жизни. Да? М -м, в лучшую, конечно же, сторону. Надоело вам это уже? Да? Я так понимаю. Хотите уже все, чтобы побыстрее все это раскидать, чтобы уже спокойно сесть и отдохнуть, и получить удовольствие от, от проделанной работы. Идти уже дальше как-то более спокойной манере. Какая-то тоже у вас затяжная ситуация. Вам отдыхать пока рано. Не, у вас, могу точно сказать, у вас, будет, у вас будет этот момент славы, да, момент того, что вы, момент того, что вы, то, к чему вы стремились, оно реализовалось. И вы, и вы почувствуете вот это, знаете, Отклик от, от всех этих действий, да, придет ощущение того, что ваше дело начало какие-то плоды приносить. И достаточно ощутимо. Просто вам в этот момент расслабляться вот вообще никак нельзя. Вот правда. Вам нужно прямо дальше, еще сильнее от, от вот этого драйва, которого вы получите, взять все, что можно, и, и еще, еще сильнее приложить усилия труды, да, чтобы еще закрепить этот результат. Втрои не, понимаете? В принципе, я бы не сказала, что вы настолько уставший человек. Возможно, сейчас ментально, да, ну, возможно, физически кто-то, да, у всех всякое, по-всякому бывает. Но у вас есть ресурсы для того, чтобы дальше хреначить, вот честно. И вы Добьетесь своего успеха, к которому вы шли. Так. А все, что вот сейчас у вас, да, какие-то неурядицы. Но ну, они на самом деле незначительные, честно говоря. У вас у вас очень хорошая дорога дальше идет. Вот именно в этот сезон. Так, давайте еще что-нибудь посмотрим у вас еще будут события. Так. С кем-то вы будете бодаться? Бодаться? Как объяснить? Как два... Как две альфы, да, за право там распоряжаться чем-то. Это что-то внутрисемейное, я так сказала. Вам просто нужно идти на дело. Не надо обижаться, надо просто сесть и поговорить. Тут прямо есть момент того, что внутри семьи у вас могут зародиться конфликты, которые вы должны... Вы должны эти конфликты погасить первыми. Первыми да навстречу и выяснить. Потому что есть вероятность того, что если вы этого не сделаете, то в дальнейшем просто человек на вас обидится, вы обидитесь там, да, каждый свои выводы молча сделал и дальше то И это приведет к какому-то разладу в семье. Поэтому старайтесь, старайтесь контролировать контролировать до да, такие моменты а, еще И еще какие-то перемены еще вас ждут очень сильные в плане резкие какие-то, знаете. С чем они связаны? Да, как все, но ну, это это как чири, который нарывал, нарывал, потом бац, и лопнул. Понимаете? И, и, и весь гной вышел. Вот такого формата какие-то вещи вот произойдут. Ложь какая-то, да, которая от вас скрывалась, она откроется для вас. И за этим последует резкая перемена в вас самих и в вашем окружении. То есть, да, возможно, какие-то люди лишние от вас отстанут. Причем так отстанут, знаете, будут за вами подглядывать, но вы уже как бы дальше будете своей жизнью заниматься, а они будут подглядывать, какая у вас жизнь ну, на данный момент. Что-то вот про вот такое вот тут идет речь. Трансформация. Не пугайтесь этой карты. Это карта трансформации. Перехода на новый уровень. Пора сделать выбор, как говорят. Идти уже дальше, развитие. Как только вы этот выбор сделаете, у вас сразу... Денежные ресурсы. Как бы. Ну, не только денежные, да, и тут как бы новые знакомства, да, новый круг общения, новые эмоции, новые люди, новые горизонты. Ну, как-то так. На этом меня заканчиваю троечки. Спасибо всем, кто прослушал этот вариант. Надеюсь, он чем-то помогла. Знаете, я вот сама тоже расклады люблю смотреть, слушать. На фоне их просто включаешь и чем-то там занимаешься. Возможно, кому-то это тоже близко. Может, кто-то так будет смотреть мои расклады. Ладно. Четвер... Четверки, я вас приветствую, что у вас... М -м -м. Либо это у вас хорошие новости ждут в ближайшее время. Либо, либо, либо, ну, в любом случае, что-то что хорошее возьмет. Ожидание тоже какое-то. Прибыли уже. То есть получается, что вы сейчас уже сделали какие-то шаги, а там уже хотите просто собирать жатву, да? Угу. Твёртый вариант, что у вас? Ух, что ж так Ну... Вы проделали достаточно серьезный путь, серьезную работу над собой проделали, да, для того, чтобы действительно получить свои какие-то подарки судьбы за все те страдания и старания. Ну и все получите. А не получите так, так, не дождетесь так, то сами встанете, да пойдете заберете. Ничего. В чем проблема? У вас все перед вашими ногами в этом плане. Кого-то вы прям сечь будете вообще жестко прям. От чего-то отречетесь, от кого-то отречетесь. От ненужного. Дорога вас ждет. Дорога вас ждет, в которой вы себя будете немножко неуверенно чувствовать на первое время. А потом уже, знаете, станете... встанете, встанете как-то более уверенным, уверенной... Найдете свои ниши и будете продолжать движение вперед. У кого планировался переезд или наоборот, скажем так, а, разъезд, да, кто-то, кто-то, скорее всего, а, может быть, развелся или разошелся со своей второй половиной, поэтому решил сменить место жительства или что-то там, ну, всякое бывает, да. И на новом месте вам будет лучше, действительно, лучше будет. Кого этот вопрос интересовал? Не возвращайтесь в прошлое, не цепляйтесь за него. Оно отжило свое, вы идете в новое, поэтому на новые горизонты смотрите. Они а на старый порванный матрас, понимаете? Все, что вам там начнут обещать, да, что там все будет по-другому, то ты поверь в этот раз, там, не надо. Вы и так уже все знаете, вы все чувствуете, вы уже, если бы вы, как бы, этого не видели, не знали, да, вы бы не пошли на такой серьезный шаг, поэтому не надо шеломыло менять. Это неизвестность, которую вы сейчас боитесь, да, она вам принесет блага. Поэтому, если вас интересует, что будет с вашим бывшим партнером, то ему будет болеть будет, пытаться как-то, знаете, показаться каким-то праведным человеком будет. А потом просто уже не сможет эту маску держать. Да и какой смысл у вас уже рядом не будет, да? И он уже просто в себя уйдет. В страдания. И все, конечно, конечно. В стадии отрицания опять там же. Вот это все. Да не, принятие... Да принятие у него не найдет, у этого человека. Ну, что, по легкости потом пойдет. Как по миру, по ветру ну, не парьтесь вообще насчет этого человека вы сделали правильный выбор даже не сомневайтесь в этом вас ждут новые горизонты у вас и выбор появится обширенно достаточно О, король так вышел так еще вообще император Придет вот этот с палкой, да, а вы его закидаете, короче, в эти жезлы. <звы> <звы> ну нет у него ресурсов для того, чтобы возвращать вас в этого человека, понимаете? Да даже если бы хотел, бы не ваш этот человек, все уже молжил ну, свое. Идите в новое, вот правда. Займитесь саморазвитием. Да, вот видите, тройка вышел. Идите в себя, в себя, идите. Сейчас занимайтесь... Не, не медлю со страданиями, да, а наоборот, восприняйте духом, начните получать какие-то новые знания, эмоции, драйв, вот это вот все, да. И тогда вам уже не до всего вот этого будет, да, до отношений каких-то непонятных. Да. У вас десятка пентаклей говорит о том, что новые эмоции, новый драйв. Вот это все вас ждет впереди. Просто вот реально поменяйте. Поменяйте свою дислокацию хотя бы. Ориентируйте. И у вас все получится. еще ваш маг конечно все в ваших руках выбирайте только так ну не идите в дьявола это говорит о том что ну совсем в искушении не уходите то есть там да если вы идете гулять там да в какой-то клуб или не знаю пути у вас там интересы, может быть будут Писка. Что там еще? Ну, мероприятия какие-то, да? Ну, и где, допустим, спиртное разливают. Ну, не переборщивайте с этим, потому что вам от этого самому, самой неприятно будет. Вот то, что у вас было, оно отжило свое, нужно идти в новое. Вот тут, видите? Идти в новое. Это вот карта силы вас призывает к внутренней силе, вашего внутреннего стержня. А, надеюсь, я вам чем-то помогла. Задавайте свои вопросы, загадывайте там. Я готова на диалог. Я готова снимать видео для, для тех, кому это интересно. И хочу поддерживать связь со, со своей аудиторией. Поэтому пишите, будем общаться. Спасибо за то, что посмотрели расклад. И жду вас в новом видео. До встречи.